Сегодня мы покажем шестой павильон, который мы добавили в интерактивную презентацию образовательного комплекса «Техноград». В основной сцене мы можем познакомиться с окружением павильона. С помощью основного меню можно выбрать интересующий нас этаж. Перейдем на нулевой этаж. Появляются пины, с помощью которых можем переместиться к интересующей нас зоне. VR-зона. Зал совещаний. На первом этаже мы можем переместиться к любому объекту. Ресепшн. Открытое медиапространство. Малый конференц-зал. Нажав кнопку информации мы можем получить описание. На втором этаже расположено образовательное пространство и деловая зона. На третьем этаже модульные образовательные зоны, большой конференц-зал, Открытое образовательное пространство. На четвертом этаже расположены коворкинг. И переговорная.